Друзья, всем привет! Искренне хочу вас поздравить с наступающим 2022 годом. Пожелать всем здоровья, новых интересных проектов, успехов в работе и семейного благополучия. А в этом видео у нас самодельный шилд для Arduino Pro Mini Для проекта кодового замка. Для проекта кодового замка, который я разработал и показал на канале Ключ к Ардуино, данный проект для экономии места я решил собирать на более меньшей Arduino Pro Mini. Но решил ее не распаивать на печатной плате, а сделать из печатной платы шилд, наподобие шилда Arduino Nano. Для этого нам понадобится печатная плата, коннекторы типа мама для самой Arduinки. И есть у меня еще вот такие гребенки-коннекторов, которые будут выступать в роли контактных пинов, то же самое, как на шилде для Arduino Nano. То есть... Первый сигнальный пин, второй плюс 5 вольт и третий ряд пин ГНД, то есть земля. Сразу выберем отсюда черный, это у нас земля, красный будет плюс 5 вольт и желтый для сигнальных пинов. Четкого плана у меня нет, так что сейчас будем собирать и в ходе сборки дальше уже буду решать как что спаивать. Коннекторы для Arduino у меня есть или вот такие короткие на которых контактов меньше, чем контактов на Arduino Pro Mini. Или вот такие подлинши, на которых пинов больше, чем на Arduino Pro Mini. Ну, воспользуемся ими. Я просто сейчас вот эти вот лишние ноги откушу кусачками. Придерживайте немножко, а то улетают очень далеко, когда откусываешь. Ну вот сейчас нормально. Далее прикинем, как это у нас будет смотреться на печатной плате. Так, немножко ее, наверное, вот сюда передвинуть. Чтобы контакты подключения немножко были в стороне, их более удобно было подсоединять. А для пинов питания, ВИН и ГНД, на которые можно подавать питание от плюс 5 до 12 вольт, это для 5-вольтовой Ардуино. И для 3-вольтовой от 3-3 вольта, также до 12 вольт. Для этих пинов... Наверное, пока еще точно не знаю, возможно сейчас в ходе сборки решение поменяется, но пока думаю использовать вот такой коннектор для более удобного подключения питания. Пока даже не знаю, где он у меня будет стоять, но дальше в ходе сборки будет видно. В общем, чистая импровизация. Так, сейчас на нужное количество я порежу вот эти планки пинов, согласно контактам Arduino, и уже будем аккуратненько все расставлять. И как-то спаивать. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Я вообще такой человек. Я не люблю что-то там сначала усердно все что-то планировать, схемы какие-то строить. Мне нравится делать все сходу. Вот придумал, нашел из чего, и садишься и начинаешь делать. В общем, люблю импровизировать. Так, ну вот я уже обрезал гребенки нужного размера. И давайте прикинем, как у нас это будет смотреться. Сигнальные пины. Плюсовой. Плюс 5 вольт. И Земля. Предварительно как-то вот так это будет смотреться. Ну, то есть, то же самое, что и нашел Диардуину нано. А хотя нет, если смотреть на распиновку, то у нас на правой стороне идут сигнальные пины. Дальше идет контакт ГНД Земля, REST и РХТХ. Наверное, в районе контакта ГНД. Я сделаю все три черные, Потому что здесь нет сигнального пина. И вот такая комбинация, хоть и красиво выглядит, но может запутать. В общем, напротив контакта ГНД делаю три пина ГНД. А также, скорее всего, да не скорее всего, наверное, так и сделаю. Тоже напротив контакта плюс 5 вольт. Также поставлю три красных пина. Чтобы было видно, что здесь будет у нас 5 вольт. Чтобы не путаться. Как все это буду соединять, пока еще даже не знаю. По ходу разберемся. В итоге вот так это все будет выглядеть. Тут оставшиеся пины Rest и RxTx они мне в данном проекте кодового замка не нужны и я их не буду распаивать. В принципе, кто решит, например, собирать типа такого же шилда, могут распаять для себя все нужные пины. Я просто покажу свою версию шилда. И делаю я его, собираю именно под проект кодового замка. Для удобства, чтобы, например, не дай бог, что сгорел Ардуино, вынимаем, выкидываем сгоревшую и на ее место прошиваем и ставим рабочую. То есть для оперативной замены. Ну и для удобства подключения периферии, датчиков, сенсоров, в зависимости от того, что будет у вас в проекте. И по цветам то, что будет удобно различать, сигнальные пины и пины питания. Вот и готова вторая сторона. Здесь, если на той стороне у нас дополнительные пины земли, то здесь у нас дополнительные пины плюс 5 вольт, как и показано на схеме распиновки. И, наверное, наверное вот сюда, где-то вот тут, будет располагаться колодка питания. Это, то есть, пины ВИН и ГНД, на которые будем подавать. Для замка примерно нужно 10 вольт, так и будем подавать в районе 10 вольт. Вот вот так поближе это все выглядит. В принципе, получается симпатично. Еще будет пайка симпатичной получилась на обратной стороне макетной платы, и было бы вообще замечательно. Ну, попробуем, посмотрим, что получится. Для начала я прихвачу все пины, чтобы они у меня держались на своих местах, а дальше уже буду пропаивать и распаивать дорожки. Так как места между коннекторами у нас будет очень мало расстояние паять будет неудобно если мы сейчас прихватим все коннекторы так что придется паять поэтапно то есть припаиваем сначала один коннектор подводим к нему все пины от Arduino все припаиваем и потом вставляем следующий коннектор и также его распаиваем так ну смотрите вот примерно вот так это все получается Загинаем контакт. Нет, сначала прихватили колодку. Далее загинаем контакт. Покажу вот на примере одного контакта, потому что работа очень кропотливая, очень ювелирная. Все это делаю под лупой, чтобы лучше было видно. Вот, вот так загнул контакт. Потом тыльной стороной пинцета его... Хорошо выпрямляю, чтобы он прилег к плате. И далее прихватываю сначала сам пин. И после этого, как все вот так контакты пропаиваю, и после этого уже пропаиваю пины от колоды Ардуина. И получается примерно следующее. В принципе, получается достаточно аккуратно. Здесь вот, конечно, я задевал паяльником и немножко вот эти контакты подплавил. Но это не критично. Никакой роли нам это не сыграет. Так, ну дальше продолжу паять все это собирать и покажу уже чуть более поздний результат, как будет получаться. Итак, вот финальный вариант, все припаяно, два часа пайки, старался сделать аккуратно, как мог. Ну, в принципе, получилось неплохо, мне нравится. Думаю, лайк точно заслужил. Ну и немножко покажу, как что тут подсоединил. Так, с этой стороны у нас контакты земли от Ардуино. И дальше я пропаял контур. То есть от ардуина подпаяны к этим трем контактам. И дальше пошел контур, пропаянный через макетную плату и подходящей к колодке земли на другой стороне. То же самое сделано и с контактами плюс 5 вольт. Также от ардуина запитывается вот эта красная колодка. И далее контуром проходит на другую сторону колодки плюс 5 вольт. Разъем питания ардуина. Один контакт подпаян входу вин. То есть это будет плюсовой у нас контакт, и другой тоже через небольшой контур подпаян колодки ГНД. Обрезать лишнее буду или не буду, я еще не решил. Если хватит места в коробочке, где я буду устанавливать то, может быть, и обрезать ничего не буду. Если места будет недостаточно, то отрежу лишнее. Ну и в следующем видео я покажу уже в работе сам кодовый замок. И покажу, как его собрал и запитал. И если кто, например, захочет повторить данный шилд, то обязательно после того, как все будет спаяно, обязательно под лупой проверьте, чтобы случайно не были спайны. Контакты, которые не должны быть спайны. И также перед тем, как все подключать, прозвоните, чтобы, например, чтобы контакты GND плюс 5 вольт и сигнальные не звонились между собой. Так что, в общем, после пайки обязательно все хорошенько проверьте, чтобы после включения вы не увидели белый дым. Ссылки, как всегда, найдете в описании под видео.